Всем привет, меня зовут Калашников Андрей, сейчас я нахожусь на проекте, который называется «На экране». И получилось так, что мне дал модератор задание рассказать о своих татуировках. Я когда-то собирался это сделать, но все откладывал, потому что очень часто появляются копии татуировок. Часть моих оригинальная, несколько первых не неоригинальные, но все равно показывать и демонстрировать их открыто не хотелось. Фотографии, естественно, я выкладывать не буду. Сделаю небольшое видео, где вы не сможете вырезать мои татуировки и сделать их себе Итак, начнем с моей первой татуировки Сделал я ее, по-моему, лет так 13-14, наверное Это вот такая вот кассета Конечно, татуировка эта является не неоригинальной Скопипастил я ее из гугла Единственное, что я тут добавил, сам надпись на английском, на которой написано моя муза всегда со мной». Тогда я занимался еще рэпом, музыкой, творчеством, много писал э, рифм, песен. И в этот отпечаток моей жизни очень отложился во всем этом деле. И появилась эта вот татуировка, кассета рэпа, я ее называю как трек у Нелла и в группе Марсель. Так, э, следующая татуировка, по-моему, сложно уже вспомнить. Такие большая ошибка, потому что ну, она очень, не, не очень хорошо исполнено, но на тот момент мне казалось, что это довольно-таки круто, и я смогу щекотать себя сам. Еще э, татуировка была связана, типа я тоже тогда еще занимался музыкой, но не так уж сильно, но все же она была в моем сердце. Я левша, и это перо на левой руке, и знаете, текста я пишу своей левой рукой, поэтому это перо, которым я пишу свои текста. Вот такая была задумка. Ничего не скажешь. Третьей татуировкой был вот этот глаз был. Вот так вот он выглядит. Вот тут небольшой в центре слоник. Если приглядеться, на самом деле это блик, понятное дело, да. В общем-то тут кинжал просто входит в глаз, и никакого смысла тут абсолютно не задумывалось. Решил я делать эту татуировку, наверное, через 10 минут, как пришел в салон. И такой, слушай, чувак, крутая картинка у меня есть, давай вольнем. Он такой, давай. Кстати, подмышкой татуировки делать крайне больно, это все отдает сердце, потому что это с левой стороны очень-очень неприятно. Была, была, была, по-моему, вот эта татуировка, вроде как, вроде бы, не помню. В общем, следующая татуировка, вот такая чудесная дама мертвая, Иногда я играю ее губками, иногда глазками подмигиваю, в общем-то. Два, и персонаж второй, это парень. И скелетик, которым помогал, это мертвая принцесса, скажем так. Что еще? Это фильм Тима Бертона. Труп невесты, кто не понял. Вот. Следующей татуировкой была... Была... Была, была, была роза на ноге. Так, вот так, как бы ее показать-то? Сейчас, как-нибудь. А. Так, вот, вот такая вот роза. Она должна была быть потом в дотворке, но что-то мы как-то передумали. Не передумали, а не закончили в этот вечер. Я что-то как-то запустил ее, в общем, решил не заканчивать. Следующей татуировкой была, не отходя от дела, вот такая вот татуировка. Сейчас покажу вам вот. Такие две замечательные тату-машинки на моей ноге. Одна и вторая. Оба, обе индукционные. Она тоже является незаконченной. Тут нет практически... Тоже незаконченная. Что дальше было? Было дальше вот этот вот замечательный девятый. Вот так вот он исполнен. Он типа прикрывается такой за стеночкой стоит. Не знаю, как показать, чтобы понятнее было. Вот вот так вот он выглядит в стиле ЧБ, в реализме. А, тут вот он вылазит из-за стены, типа такой подглядывает. Тоже фильм Тима Бертона. Затем была вот такая замечательная дама. А, это Бонни Картер, бывшая жена Тима Бертона, режиссера. Снимался во многих, практически во всех его фильмах. Замечательная дама, выполнена в реализме, задумалась в черно-белом, но потом решили накидать красные цвета и помаду. Че ж потом-то было. А, потом была татуировка вот этого Битл-Джуса, которого я так и не закончил. Кто смотрел Битл-Джус, фильм очень довольно-таки старый. Он назывался, он унесенный ветром, но там был персонаж, которого звали битл Вот, Вот здесь мы его начали делать уже, и потом он здесь проявится, когда я снова решу сделать татуировку на подножке. Последняя татуировка была вот эта. Это была татуировка логотипа проекта на экране. Делала мне его... Делал мне его человек, который первый раз в руке держал машинку за ночь до вылета нашел. Вот она сейчас уже практически заживает. Я ее тут мажу периодически. И вот даже кусочек ноги побрить пришлось. Собственно, это все татуировки. Да, я вроде ни о чем не забыл на моем теле. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, голосуйте меня за меня.